Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Ну что ж, мы с вами подошли к самой серьезной теме, наверное, всего человечества. Это то, почему ты несчастен и как стать счастливым. Столько всего люди говорят про это, и ты им рассправишь сталкиваешься с таким количеством информации, я расскажу все очень просто. Все очень просто, понятно, жестко, отрезвляюще, все как я люблю, противоречиво по сравнению со всем остальным, но при этом достаточно четко. Итак, почему ты несчастен? Дело в том, что у тебя есть сознание и подсознание. И ты, к сожалению, делаешь много того, что надо, и очень мало того, что хочешь. И вот чем больше ты делаешь того, что надо, тем более несчастный, несчастный, несчастный становится твоя жизнь. Почему? Потому что ты не получаешь удовольствия, и твое подсознание говорит тебе, эй, нету кайфа в жизни, я несчастен, все, остановись, зачем ты это делаешь? А мы, из исходя из своего сознания, типа, так надо, так правильно, вот эти вот все установки, убеждения, воткнутые в голову, как гвозди. И мы все это делаем. Это вот история есть такая, знаете, вот есть туду-лист, у меня однажды знакомый, он сделал вот этот туду лист и говорил жаловаться на то что вот я тут выписал все что мне хочется что мне надо делать и я начинаю читать этот туду лист и такой смотрю тысячи десять тысяч шагов ходить слушать целый час в день аудиокнигу, каждый день заниматься английским, час тратить в день на спорт, вести там правильное питание, какие-то там еще заниматься какой-то там медитацией, какие-то еще вещи, типа, убирать скверные слова. То есть у него там ту лист такой, знаете, смотришь и думаешь, как ты вообще это сможешь сделать за день. То есть он написал то, что он... Должен то, что ему надо делать. Я говорю, так все понятно, говорю, ты говорю, не сможешь стать счастливым с этим тудулистом. Не сможешь. Тебе говорю, нужен хочу лист. Хочу лист? Давай мы запишем, хочу лист. Он говорит, что за хочу лист? Я говорю, вот смотри, что ты хочешь, э, дел... как ты говорю, хочешь проводить свой день? Он говорит: я хочу, чтобы у меня никуда не торопился. Отлично! Значит, вот это я хочу, никуда не торопиться. Что ты еще хочешь? Как ты хочешь питаться, как ты хочешь заниматься? Он говорит, я хочу ходить на бокс, хочу ходить три раза в неделю и еще две персональные в неделю хочу. Я говорю, вот это пиши, хочу ходить на бокс. Он говорит еще, я хочу побыть один, хочу как-то, чтобы я мог быть один в одиночестве побыть, то есть не в семье там с этими, а в одиночестве. Вот так и пиши, хочу побыть, быть один где-то в одиночестве и так далее. И было очень много вещей которые он написал которые были на его взгляд полным бредом типа ходить час по лесу в тишине и слушать аудиокнигу и для него он думал что это просто какая-то бредятина типа а что а это нормально что я этого хочу а это не это это нормально что я именно вот такие вещи хочу. Дело как раз в том, что то, что вы хотите, это может вам казаться странным, но вы такой человек, который должен вести то, что хочу, и внедрять это в свою жизнь, и жить по этим правилам. То есть вы убираете то, что надо делать, заменяете это на то, что хотите делать. В этом вся суть счастливой жизни. То есть здесь мы говорим более конкретно о рецепте. Какой рецепт несчастья? Делай все время только то, что надо. И не делай вообще того, чего хочу. В чем рецепт счастливой жизни? Делай все то, только то, что хочешь. И не делай того, что надо. И вот здесь многие из вас тут же такие напряглись. Как не делай того, что надо? А кто моих детей кормить будет? А кто будет деньги зарабатывать? А кто убираться будет? Я когда даже вижу... Это выражение лица недоумения и злости. Как ты нам такое говоришь? Мы этого сделать не можем и мы этого делать не будем. Почему ты нам это советуешь? А все очень просто, друзья. Что э, здесь есть поправка на реальность. То есть мы говорим об абстрактных понятиях, а теперь давайте поправку на реальность. Вы должны вот здесь как бы более тонкий рецепт, да, с ингредиентами. Вы должны делать только то, что хотите но первое не ущерб своего будущего счастья то есть кто-то скажет я хочу есть все подряд наркотики принимать рок-н-ролл а, а я говорю, нет, если то, что вы сейчас, э, делает вас счастливым, да, доставляет вам удовольствие, то, что вы хотите делать в дальнейшем, это отнимает счастье от будущего, то этого использовать нельзя. Наркотики ухудшают вашу жизнь, алкоголь ухудшает вашу жизнь. И поэтому их э, использовать нельзя. Ваша задача э, не использовать наркотики, потому что они забирают счастье из будущих ваших дней. Поэтому это нам не подходит. Только э, экологичные, скажем так, вещи Сейчас, извините, кота выпущу Иди давай Иди Второе Это без ущерба для других людей Да, мы живем в социуме Если у вас ответственность, допустим Перед семьей, перед детьми Перед родителями Перед окружающими То есть вам не нужно э, делать свою жизнь такой, что это в итоге ухудшит жизнь ваших близких. То есть вы должны э, жить так, как хотите, но чтобы при этом другие ваши близкие не страдали от этого. И, соответственно, следующий момент – это самое интересное, что над этим надо потрудиться, друзья. Чтобы делать то, что вы хотите, вы не сможете этого сделать в раз. Вот так, типа, вот он мой хочу лист, и я его хопа и весь в жизнь длил. Хочу лист, кстати, должен быть на один день. То есть то, чем должен быть наполнен ваш день. И по сути это должно быть перечисление всех тех вещей, э, в, процессе оказывая, в процессе, в которых вы оказываетесь и получаете удовольствие. Так вот, смысл в том, что... Вы не можете этого сделать сейчас, ну, потому что вы не подготовлены, вы не, не, подос... не создали условия для себя такие. Хорошо, я вам приведу пример. Очень интересный пример. Я ему всем рассказываю, мне это нравится. Я э, постарался убрать все свои домашние обязанности по дому. Ну, может, не буду сейчас это обсуждать в целом. Я очень не люблю это все делать, там, заправлять кровати, там, все вот это. А мне пришлось, Межона сказал, нет, вот у тебя мусор выноси, за кровати заправляй. Значит, мусор выносит старший сын, а кровать заправляет кто, внимание, младший сын. Но как? Не просто я ему сказал, так, теперь ты заправляешь кровать. Получается, я бы нарушил правила, потому что тогда я это делаю в ущерб других людей, близких мне. То есть я как бы свое хочу, и, и а надо перекладываю на этих, да? Я ему говорю: нет, давай мы договоримся. Говорю: хочешь заправлять и расправлять кровать каждый раз, а я за каждый раз тебе буду 20 рублей давать. Ребенок сказал отлично, я сказал отлично, то есть я не хочу заправлять кровать, я хочу, чтобы заправлял кровать кто-то другой, да, то есть мне не хочется делать вот это надо, но при этом я не могу взять и просто отказаться, кто-то же должен это делать, но при этом я могу создать условия, которые меня удовлетворяют. Я даю ребенку деньги, он сам соглашается. 20 рублей он заправил, расправил. И, соответственно, он счастлив, я счастлив, все счастливы. А я при этом сделал то, убрал то, что надо делать и оставил свободное время место на то, что хочу. И таких примеров можно много. Просто никто никогда не думал, типа, а что так можно было? А это разве неправильно? И вот сейчас многие, наверное, скажут, зачем давать ребенку деньги там и так далее? Друзья, это все очень, это вопрос очень индивидуальный. Вы ничего не можете не разбираться ни в семейных отношениях, ни в чем. Просто здесь смысл в том, что если есть какие-то ключевые моменты, например, все довольны, то это хорошо. Если это никому не вредит, то это отлично. И просто здесь в этой ситуации ты получается создаешь таким образом шаг за шагом шаг за шагом работая над этим ты создаешь вот этот хочу лист и воплощаешь его в своей жизни и твоя жизнь теперь с утра ты встал ты делаешь все что тебе хочется лег спать и потом снова встал и снова делаешь все что хочется и вот он рецепт счастливой жизни поэтому когда вы убираете надо и включаете хочу для этого надо потрудиться, само по себе это не произойдет. Помните: два ограничения реальности: без ущерба для будущего счастья, то есть без наркотиков, алкоголя, там, вредной пищи и так далее, обжорства там или там и так далее. И, соответственно, без ущерба для других ваших окружающих людей. То есть, если вы там мужчина, и вы говорите жене, все, я уехал отдыхать», то это как бы ее расстроит, а вы вроде как сделали то, что хотите. Значит, ваша задача – ехать отдыхать с ней. Понимаете? То есть, а для этого надо как-то потрудиться. Вот в этом вся суть, что когда вы трудитесь, вы хотя бы понимаете, для чего вы это делаете. Вы делаете для того, чтобы воплотить, свою жизнь на уровне хочу. И вот на самом деле даже это связано с работой. Многие из вас, если просто найдут работу, которую хотят делать, со состыкуют ее с тем, за что платят, то вы уже очень существенно повысите качество своей жизни, потому что вы тратите время на то, чтобы работать очень много времени в течение дня, а значит много времени будете проводить в счастливом состоянии. И я хотел бы... Чтобы вы, если вы внимательно смотрели, я хотел бы, чтобы вы ответили на вопрос, почему я снимаю эти видео. Напишите свой ответ в комментариях, ответьте на этот вопрос. Я обязательно прочитаю, интересно, кто внимательно смотрел. Всем пока!